Привет, меня зовут Вова, я самокатер из Минска, а вы на канале Декатлон. Сегодня я научу вас сделать один очень интересный трюк, но перед этим хочу сказать, чтобы вы обязательно досмотрели это видео до конца, потому что в конце вас ждет очень интересный конкурс. Погнали! Если ты трустритер, то ты уже знаешь, о чем сейчас пойдет речь. Если нет, то позволь кратко вести тебя в курс дела. Хилвип – это трюк, который очень похож на VIP на самокате, за исключением того, что доска крутится в обратную сторону. В принципе, хилвип делать немного сложнее, но ты можешь научиться делать его даже не умея делать тейлвипом, но я все же советую научиться его делать после tail випа. Сейчас я дам тебе пару советов, которые очень сильно помогут тебе поставить хил вип. Процесс обучения хилу на первых этапах очень похож на процесс обучения випу. В общем-то, учимся крутить доску в обратную сторону. Советую делать это крайне аккуратно, потому что если вы попадете себе по колену, мало вам не покажется. Теперь мы учимся делать Shift. Шифти. шифти – это такая облегченная версия терндауна. Суть заключается в том, чтобы научиться выводить доску вперед ногами и возвращать назад. Это нам поможет в будущем очень правильно закручивать хилвип. Следующий шаг является необязательным, но крайне полезным. Советую позвать хотя бы одного друга, чтобы он подстраховал вас. Ложимся на спину и учимся крутить хилвип на спинку. Когда мы научились крутить руками и научились закручивать ногами, надо просто научиться совмещать эти движения и ловить. Также хочу дать один совет новичкам. Обязательно, ребята, становитесь на носки вот следующим образом. Не так, не так. Если вы станете именно вот так, вам будет гораздо проще толкнуть хилвип ногой. И вот уже получается очень близко, вы уже его закручиваете, и вам остается его только словить. Как словить хилвип? Если мы закручиваем хилвип задней ногой, мы стараемся словить его в переднюю ногу. Также можно ловить и в две ноги, и в заднюю ногу, что является исключительно крутым стилем, но вариант, с которого я советую начинать, это закручивать задний, ловить передний. Если ты очень внимательно меня слушал очень усердно тренировался, ты научился делать хил -гип. Поздравляю, ты можешь делать его а, в разных вариациях, например, с перил, со скольжением, ты можешь делать его с кат, ты можешь научиться делать вид на хил. А теперь обещанный конкурс. Совместно с Декатлоном мы решили разыграть для вас топовый самокат для новичка от фирмы Аксело. Ты, кстати, знал, что Axelo французы и у них удрение на последнюю «Ой, так звучит Axelo. Короче, топовый Axelo mf 18 достанется любому из вас, выполнившему следующие требования. Тебе нужно подписаться на канал Декатлона, поставить лайк этому видео и написать любой комментарий. По нему через 15 дней мы определим победителя. Кстати, количество комментариев... Не ограничено. Так что это твой реальный шанс выиграть самокат. Напиши мне, например, идею для видео. А на этом всем спасибо. Был рад видеть вас всех на канале Декатлон ТВ. Пока.